Пример обработки векторной картинки. Без подробностей. Выбираем желтый элемент, дублируем Ctrl D. Удерживая клавишу Shift, выбираем голубую часть, контур, разность. Вторую желтую часть дублируем Ctrl D. Удерживая клавишу Shift, выбираем воду, контур, разность. Выбираем желтый цвет, тянем в сторону. Да, внизу все вырезалось. Ctrl Z возвращаемся обратно. Выбираем «Воду», «Расширение», «Параметры». Показывает ошибку «Отмена». Отключаем показ всех элементов, кроме воды. И наблюдаем, что вода разбита на несколько элементов, которые объединены между собой. Поэтому проходим «Контур», «Разбить». Теперь эти элементы сами по себе. И их можно удалить, потому что эти элементы находятся под «Утками». Выделяем, клавиша делит, выделяем, клавиша делит, выделяем, расширение, параметры. Все работает, применить, выйти. Скрываем. Следующее, черная область. Выбираем глаз, он отдельно не выделяется, значит, требуется общую картинку разбить. Большой элемент накрывает. Маленькие. Перетягиваем его в начало. И покрасим голубой цвет. Выделяем черный. Удерживая клавишу Shift. Голубой. Контур, разность. Черный, клавиша Shift, голубой, разность. Черный, голубой, контур, разность. Черный, голубой, контур, разность. Итак, со всеми элементами. Которые располагаются на голубых элементах. Голубой элемент выбираем. И красим черный цвет. Все выделяем. Ctrl-A. Группируем. Скрываем. Открываем все элементы. Но черную окантовку предварительно закрываем. Проходим расширение. Параметры. Все нормально. Применить, выйти. Группируем. У нас получается три группы объектов. Первая вода, потом идет окантовка, потом идут цветные заполнения. Нам требуется, чтобы в последнюю очередь выполнялась вышивка окантовки. В этом случае окантовка будет яркой, иметь достаточную ширину и скрывать. Проблемы цветных элементов. Поэтому мы откроем. Выберем. И переместим вверх. Все откроем. Ctrl A. Расширение. Реалистический просмотр. То есть симулятор вышивки. Добавляем скорость. Включаем. Объемный просмотр. Если все нормально, сохраняем и бегом вышивать. Я удалил лишнюю воду. В каком месте я ее удалил, найдите сами.